Молодой ученый Казанского федерального университета разрабатывает новые температурные сенсоры для медицины и промышленности. Максим Пудовкин представил проект «Исследование физических основ функционирования люминесцентных температурных сенсоров на основе нано- и микрочастиц таридов, активированных ионами редкоземельных элементов с целью получения сенсоров с максимальными характеристиками». В конкурсе Российского научного фонда проведение инициативных исследований молодыми учеными. Максим стал победителем и обладателем гранта, необходимого для дальнейшей реализации проекта. Это все нужно в первую очередь для промышленности, потому что... В промышленности есть такие задачи, когда нужно померить температуру, например, какого-то очень маленького объекта, это микросхема или транзистор. Тогда, соответственно, никаким градусом нельзя э, произвести измерение, нужны какие-то негативационные методы, например, ананчастица в контакте, у которой сигнал флуоресценции, например, цвет ее зависит от температуры. И таким образом, применяя микроскопа, применяя эти технологии, можно контролировать температуру в таком маленьком пространстве. По словам старшего научного сотрудника, для широкого класса задач, промышленных установок и медицинских целей достаточно использовать традиционные методы измерения температуры с применением ртутных или спиртовых термометров, термопар и тепловизоров. Однако в науке и промышленности существует ряд сложных задач, связанных с измерением температуры, например, очень маленьких объектов. Также актуальна задача неинвазивного измерения температуры и визуализации температурных полей с высоким пространственным разрешением. Для таких целей и актуально применение люминесцентных температурных сенсоров. Сейчас, по сути, мы будем смотреть, что такое люминесценция с помощью вот нашего лазера. То есть, это, в принципе, очень уникальная установка, она способна генерить в ультрафиолете в видимом диапазоне и прекрасном диапазоне. То такая многогранная вещь а, здесь наш кристалл находится если может кто-то слышалось такое литий -четыре, и 3 в тур 4 и 2 его на активатора это диспрозий и тербий и он светится под действием а, ультрафиолет излучения то есть видно что мы не видим ультрафиолет глазом но так как он попадает на кристаллы он его перезлучает люминесценцию. Вот мы видим интересное такое свечение, Как раз и его можно визуализировать. То есть, по большому счету, ученому этот цвет ничего не говорит. Это просто красивая картинка. Но если мы возьмем, поднесем световод, и у нас в пачке со спектрометром ну и с монитором, то можем увидеть, как вот здесь, на мониторе, появляется картинка. Вот, полоса люминесценция, интенсивность от длины волны. То есть Таким образом, мы изучаем, как вот эти свойства, и не только они, а зависит от э, температуры. Победитель конкурса также подчеркнул, что рецензентам Российского научного фонда в представленном проекте особенно понравилось наличие серьезного научно-технического задела. Публикации на исследование. Также эксперты отметили актуальность выбранной тематики и способы привнесения новых алгоритмов для реализации задач. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюз.